Бежевая сумка портфель, в которую легко войдет формат папки, вашему вниманию, выполнена из бежевого крокодила. Лаковый крокодил на морозине лопается. Задняя стенка тоже выполнена крокодилом. Боковые матовая часть. По бокам крепления для длинной ручки, для удлиненного ремня, который позволит сумку повесить на плечо. Внутри сумки два отделения. Большой перегородка, карман, которая делят сумку пополам. На задней стенке кармана ничего нет, а на передней. два больших кармашка, сумка российского производства города Тула, фабрика, ваша сумка, вот такие портфели у нас есть в наличии, цена портфеля 2000, размеры оставлю под видео в описании инфобокса, там же есть ссылка на все наши контакты во всех наших социальных сетях, Подписывайтесь, подписчикам канала скидка 10 процентов. Сделано в России.